На сегодняшний день завершены работы по швартовым испытаниям, по всем изделиям. На этапе заводских ходовых испытаний проходит непосредственно обучение на заказе создаточной нашей командой. Все это совместно проводим учения. Каждое изделие испытывается по программе заводских ходовых испытаний и предъявляется это все военному представительству. После этапа заводских ходовых у нас наступит этап госиспытаний. Приедет сюда госкомиссия, повторно уже личный состав будет сдавать задачу госкомиссии и после этого ревизия и подписание приемного акта и заступает на боевое дежурство. В начале года экипаж патрульного корабля Сергей Котов прошел обучение в 907-м объединенном учебном центре города Санкт-Петербург. После обучения прошел стажировку на проекте такого же типа. По прибытию корабля в пункт постоянной дислокации экипаж корабля отработал и сдал курсовую задачу ИСК-1, приготовление корабля к походу для проведения заводских ходовых испытаний. А экипаж готов к выходу к выполнению поставленных задач.